Следующий этап – это обклейка задней поверхности телефона Motorola Moto X защитной пленкой Extreme Guard. Делаем по той же схеме, что и перед. Отсоединяем пленку от основания. Напоминаю, пленка у нас глянцевая, основание матовое. Поддеваем аккуратненько пленку можно использовать какой-нибудь острый предмет можно использовать ногти не совсем это удобно пленка приклеена вот отделяем от основания убираем ненужные элементы отверстие под камеру отверстие под динамик Освобождаем от лишнего и опускаем мыльный раствор. Отряхиваем. И аккуратненько накладываем, стараясь совместить все отверстия на заднюю поверхность телефона. Пленка двигается, ее можно перемещать. себе. интересные занятия да, вот у нас отверстие под динамик тоже закрыто кусочком пленочки Ее тоже надо убрать не забыть вот так у нас отверстие под динамик получается открытое так вроде бы мы все совместили Аналогично таким вот шпателем мы выгоняем воздух в стороны центра. Собираем лишнюю воду. Лишняя вода нам особо не нужна на телефоне. Можем еще пройтись. Напоминаю, что по инструкции пятна Вернее, пузырьки воздуха могут быть в течение двух-трех дней под пленкой, затем они испаряются. Вот такая у нас красивая, уже глянцевая задняя поверхность. Она как покрыта лаком. Но нужно время для того, чтобы оно все высохло держалась уже капитально и так вот такой у нас результат лицевая сторона задняя сторона телефон moto x моторола мы обклеили вот такой пленочкой extreme guard device protection всем спасибо за внимание